Для копирования мероприятия по информатизации из планового периода 2019-2021 года в период 2020-2022 года необходимо выбрать раздел «Мои мероприятия. Плановый период 2019-2021 года» слева из панели навигации. На открывшейся странице выбрать мероприятие по информатизации, которое необходимо копировать, нажать на его наименование. В паспорте мероприятия по информатизации, справа от его наименования, нажать кнопку «Склонировать мероприятие». Копированное мероприятие появится в плановом периоде 2020-2022 года с номером копированного мероприятия с точкой 20 в конце. Надо ли заполнять лимиты бюджетных обязательств в пятом и шестом разделе мероприятия по информатизации на первом этапе планирования? В соответствии с пунктом 7 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их исполнении, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365, на первом этапе, Проект плана информатизации включает мероприятия по информатизации, планируемые к осуществлению государственными органами за счет средств федерального бюджета или средств бюджетов государственных небюджетных фондов и включенные в обоснование бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов бюджетной классификации Российской Федерации в объеме распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, на первом этапе планирования мероприятия по информатизации обязательно должны быть заполнены объемы бюджетных осигнований, а лимиты бюджетных обязательств заполнять не обязательно. Как заполнить поле ГК при добавлении акта сдачи приемки в подраздел 6.5 сведения об актах сдачи приемки объекта учета? Поле ГК приводится ссылки на соответствующий акту сдачи-приемки государственный контракт. Поле заполняется путем выбора из выпадающего списка государственного контракта, внесенного в подраздел 6.4 «Сведения о заключенных государственных контрактах».